Шаблонные автоматы для сборки трикотажа. Многие клиенты интересовались, возможно ли автоматизировать сборку шапки либо другого вязаного изделия. Возможно, я показываю сейчас автоматы на базе овервайков с манипулятором производства Китай и производство Тайвань. Машины достаточно дорогие, и машины узко специализированы под определенную ткань, тяжело перейти на другую, как уверяет завод производитель. Мы готовы произвести в Украине. Данное оборудование на базе оверваков, машины цепного стежка, либо распоршивалки. На базе завода по производству фрезерных и лазерных станков с моим личным кураторством. Мы произведем под вас эту машину в Украине. Компания Легпром Александр Чумаков. Подписывайся на наш канал. С нами будет очень интересно.